Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу представить вам новинку от Профит. Препарат широкого действия, защита комплексная. В составе метаризиум и баверия. Метаризиум – это почвенный гриб, который поражает насекомых в почве, борется с почвенными вредителями. Например, такими вредителями, как хрущ, проволочник, либо различные личинки, которые находятся в почве. Насекомый вредитель в почве – проделывает ходы, и как только на пути ему встречается спора метаризиума, она приклеивается к насекомому, прорастает внутрь, и вредитель медленно погибает. Затем споры распространяются на других насекомых. Метаризиум не опасен для полезных насекомых, для пчел, для божьих коровок, а также для червей, которые перерабатывают органику в почве. Метаризим, кстати, может поражать не только насекомых в почве, но и муравьев, и клещей. Кстати, метаризим иногда применяет для борьбы с опасным клещом варроа, который поражает, паразитирует на пчелах. Поэтому такой препарат, в отличие от многих других препаратов, например, от баверия, абсолютно безопасен для пчел. Метаризиум, кстати, улучшает и плодородие почвы. Если он не обнаружит вредителей в почве, ему не хватает питания, он переходит на питание растительными остатками. И также, как триходерма перерабатывает растительные остатки, тем самым улучшает плодородие почвы. Метаризиум, кроме борьбы с насекомыми, может справляться и с другими проблемами. Например, метаризиум крайне эффективен при борьбе с пурпуровой пятнистостью, а также черной поршой картофеля. При посадке малины, либо при посадке картофеля весной одна чайная ложка метаризиума в посадочную яму избавит вас от таких проблем, как пурпуровая пятнистость, черная парша, а также избавит от тли. Кроме того, метаризиум способен защитить растения от фазриоза, серой гнили и различных корневых гнилей. Метаризиум можно использовать для обработки различных культур. Например, очень эффективно использовать метаризиум для клубники. Он избавит... Нас от такой проблемы, как ручь, который подъедает корни клубники, а также поможет в борьбе с серой гнилью. И даже в дождливую сырую погоду ягода не будет поражаться таким заболеванием. В составе препарата также присутствует баверия. Механизм действия баверия и метаризиум довольно сходный. Однако есть отличия. Баверия способна поражать большое количество листогрызущих насекомых. Это различные гусеницы, долгоносики, плодожорки и прочие вредители. Кстати, баверия весьма эффективна и против слизней. Дело в том, что баверия, собственно, не поражает слизня, однако, когда баверия попадает в почву, образуется мицелий, грибница и своим запахом он отпугивает слизней с огорода. Баверия, также как и метаризиум, способна избавить нас от такой проблемы, как фузариоз, и в отсутствие питания она также может перейти на питание растительными остатками и улучшить плодородие почвы. Различные фитопатогены, различные вредители могут присутствовать в компосте. Поэтому препарат на основе бовери и метаризиума, защита комплексная, так хорош для компостирования. И можно проливать компост даже в осенний период. Ведь компост обычно высокой температурой, идет процесс горения. И если внести такие препараты в компостную кучу, они будут действовать даже зимой ведь в компостной куче сохраняется тепло. Оптимальная температура для хорошего действия Баверия и Метаризиума – плюс 15 градусов. В осеннюю период защиту комплексную можно вносить в компост от различных патогенов, от вредителей, которые могут зимовать в компостной куче. А весной, когда температура почвы поднимется до 15 градусов тепла, можно вносить в посадочные лунки либо проливать посаженные на огороде культуры раствором препарата. Опять же, как и обычные наши препараты – по отдельности метаризиум баверия нам понадобится на 10 ведро воды две чайные ложки вот таких гранул кстати гранулы у нас сеолита, они заселены спорами и попадая в водный раствор споры смываются а затем попадая в почву активизируются начинают питаться развиваться и защищают растения от различных проблем и баверия и метаризиум не конкурируют друг с другом в этом препарате их можно вносить совместно не стоит лишь Данный препарат применяться вместо с триходермой. Дело в том, что триходерма быстрее развивается, значит быстрее потребляет питание и может подавлять рост и развитие баверии и метаризиума. Поэтому делаем раздельные обработки. Между ними должно пройти хотя бы 2-3 недели. В этом случае конкуренция будет незначительной. Препарат защита комплексная можно использовать и дома при выращивании рассады. и можно проливать грунт перед посевом рассады, обеззараживать его, а можно вносить подкомнатные цветы от различных заболеваний, например, фузырозного увядания, а также от комплекса вредителей, которые могут присутствовать на домашних растениях. Обратите внимание на нашу новинку «Защита комплексная», ведь это отличное решение для вашего сада и огорода. Это залог здорового урожая. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!